всем привет сегодня будем готовить вкусную горбушу в духовке запеченная по этому рецепту рыба получается очень сочной и нежной главное не передержать ее в духовке необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео начинаем с того что нарезаем лук тонкими полукольцами Затем в форму для запекания наливаем подсолнечное масло, так, чтобы оно закрыло все дно. Выкладываем туда стейки горбуши, посыпаем их солью, черным молотым перцем, а сверху раскладываем лук. вливаем воду и отправляем в нагретую духовку на 20 минут температура 200 градусов в это время натираем на мелкой терке сыр Через 20 минут посыпаем рыбу сырной стружкой. Возвращаем ее снова в духовку и продолжаем запекать еще 10 минут. Вот и все. Вкусная и очень сочная горбуша готова. подаем ее к столу в горячем виде с ломтиком лимона приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк оставляйте комментарий и подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить следующие видео нажмите колокольчик до новых встреч